А, блин, чувак, извини. Никаких извинений. Да ладно, расслабься, чё-то, все нормально. <свят> Можно еще автограф. А, да, конечно, чувак. Все для вас. Так а что-то вы мне не понравились, ребятки. Не понравились моему. Нет. А. Ты же обещал любить меня до самой смерти. Да, это так. Но если ты сейчас умрешь, то ты перестанешь меня любить. И тогда нам придется расстаться. Ну, сорян.